Это 21 урок по Unity, в котором будут произведены подготовительные работы для создания Android приложения. В этом видео уроке мы настроим Unity, соединим USB кабелем компьютер и мобильный телефон, установим на телефон приложение Remote Unity 5 и протестируем отладку игры. План работы следующий. Настройка редактора перед компиляцией приложения. Оптимизация изображений и отладка приложения с использованием мобильного приложения Remote Unity. Первое, что необходимо сделать, это выбрать соотношение сторон для корректного отображения игры. Сделать это можно на вкладке Game в верхнем левом углу. Раскрыв список готовых пресетов, вы можете выбрать тот, который больше всего вам подходит, или добавить свой. Например, если у вас разрешение экрана телефона Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей вы можете указать именно это разрешение но может возникнуть проблема с отображением игры на телефонах которые не поддерживают данное разрешение в этом случае используйте aspect ratio что в переводе означает соотношение сторон Например, разрешение Full HD 1920 на 1080 соответствует соотношению 16 к 9. Добавить соотношение сторон можно раскрыв список пресетов и нажав кнопку плюс в свойстве Type укажите Aspect Ratio и ниже соответственно укажите 9 к 16. Следующий шаг – это изменение текущей платформы на ту приложение, в которой нам необходимо получить. Для этого откройте меню File – Build Settings, выберите пункт Android и нажмите кнопку Swiss Platform, в результате чего значок Unity перейдет в пункт Android. Закроем это окно и перейдем в раздел Edit Project Settings Player. в этом разделе на вкладке android можно задать настройки относящиеся к компилируемому приложению зададим некоторые из них company name это название компании product name это название вашего приложения default icon Тут задаем значок вашего приложения, когда приложение будет установлено в телефоне, именно этот значок вы будете видеть на дисплее. Я заранее подготовил значок для игры и назвал его logo.app.png и поместил его в папку MyImage, эту папку я перетянул в Unity на вкладку Project. Значок у меня в формате PNG с прозрачным фоном и чтобы прозрачность сохранилась необходимо произвести несколько манипуляций. Выберите файл logo.app.png и в инспекторе в свойстве Texture Type задайте значение Sprite в скобочках 2D and Y. Для применения изменений нажмите кнопку Apply фон изображения станет прозрачным и значок будет выглядеть более эффективно в телефоне с прозрачным фоном. Теперь нажмите кнопку Select и выберите файл лого app. Default orientation portrait. Тут задаем ориентацию по умолчанию. Она может быть portrait вертикальная или landscape горизонтальная. И есть еще несколько их подвидов. Раздел Other Settings. Свойство PackageName. Это свойство обязательно к заполнению. Тут стоит обратить внимание, что имя пакета должно быть уникальным. Если оставить без изменений, то приложение выдаст ошибку и не будет скомпилировано. Как правило, пакет принято называть именем вашего сайта если читать его наоборот, добавляя в конце имя пакета. Например, PackageName равно comvitalcovespace Свойство minimum API level. В этом свойстве указываем минимальную версию Android, под которой будет работать ваше приложение. Остальные значения я оставлю по умолчанию, для начального уровня этого вполне достаточно. В разделе Android Settings также можно задать качество сжатия. Например, в свойстве Compressor Quality значение Best означает сильное сжатие. Форматов и методов сжатия существует много и зависит они от конкретного случая. Как я говорил ранее, на начальном этапе достаточно знать только это. Отладка приложений с использованием мобильного приложения Remote Unity. Это приложение позволяет вам соединить среду разработки Unity и ваш мобильный телефон. Соединение происходит по USB кабелю План действий будет такой, зайдите на Play Market, скачайте и установите приложение Remote Unity 5. На тот момент, когда вы смотрите это видео, это может быть шестерка или семерка. Число означает текущую версию этого приложения. Следующее, что необходимо сделать, это открыть настройки Unity, меню Edit, Project Settings, Editor. И в свойстве Device установите значение any Android Device. Это означает, что Unity будет работать со всеми Android устройствами. Свойство Joystick Source позволяет задавать управление устройством. Значение Remote. Это управление с телефона, значение Local – управление с клавиатуры. Свойство Compression позволяет выбрать качество картинки на телефоне. JPEG хуже, но без задержи. PNG – качественная картинка, но приложение подтормаживает. Активируйте в телефоне режим для разработчиков. Зайдите в этот раздел и включите опцию «Отладка по USB». Соедините телефон USB кабелем с компьютером в режиме передачи файлов и запустите на телефоне приложение Remote Unity. Перейдите в Unity и нажмите кнопку play для запуска приложения. В идеале вы увидите запущенную игру на телефоне и на экране компьютера. Необходимо понимать, чтобы все получилось сразу и без проблем, у вас должны быть установлены все драйвера на телефон и он должен быть в режиме разработчика. Я не объясняю, как это сделать, только потому, что для каждой модели телефона процедура установки разная. Как правило, с брендовыми моделями телефонов проблем с драйверами не возникает, а вот с китайцами типа моего Redmi Note 4. Возникла ситуация с поиском драйвера ADB, но я предлагаю оставить танцы с бубном продвинутым пользователям, а вам советую установить официальные драйвера и все должно работать. Если у вас все получилось, я вас поздравляю, если нет, спрашивайте в комментариях, по возможности постараюсь ответить. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там в обсуждениях можно найти уже готовый ответ на ваши вопросы или обсудить с другими участниками группы интересующие вас. Steam. На этом данный урок я буду заканчивать и если вам понравилось видео не будьте жадными, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, ну а я буду продолжать вас радовать новыми видосиками.